Спасибо, что пришли. Сперва я хочу сказать пару слов. Как вы знаете, через неделю Эрик уезжает на учебу в колледж. Да, все нормально. Не хочу, чтобы он уезжал. Помнишь, как я это вырезал? А помнишь, что тогда сказал? Я сказал, все будет хорошо. Я же твой старший брат. И всегда буду тебя защищать. Ты молодец. Эр. Мы будем скучать. Джессика, спасибо, что вы сидишь с Розой. Доброй ночи. Мы вернулись, Элис. спят еще. Где Роза? Я не знаю. Роза. Так и знала, что нельзя оставлять вас одних. Что сказали? Ее нашли. Для этого и нужна семья, чтобы помогать друг другу. Поможешь мне, солнышко? Конечно, поможешь. Зачем ты стояла у нас под окнами? Я знаю, что ты не она. Знаю, что ты не Роза. Что ты такое? Ты не моя сестра. Роза, открой дверь. Чего ты от меня Хочешь? Роза, открой дверь! Нельзя терять контроль. Я сказал, открой дверь! <связать> Роза, открой эту странную дверь! Другая.